Приветствую всех любителей видеоигр. Мы с вами продолжаем Super Mid Boy Forever. В прошлой серии мы, конечно же, уничтожили того козла. Ну, как сказать, мы. Это все-таки ребенок катапультировал новый мир. И они теперь. В новом мире. Ну, как это новый мир? Новая локация. В прошлый раз мы уже видели этот моментик. И что нас здесь ждет? Ага. Красота Мы, значит, умираем, да, от, от мусора всякого Окей То есть любой мусор, который у нас сейчас здесь учат, мы умираем от него Капец, что я могу сказать Блять, я не ожидал такой подставы О, тут я сейчас быстро прошел уры. Ага, понятно Так, прыжочек, здесь мы летим Вот это я сейчас прошмыгнул неплохо Так, здесь надо всегда быть Оп Опа, в наклоне. Так, эти козлы, понятное дело. А, Ай-яй-яй. Здесь надо прыгать, вот так вниз. Ага. Так, я не понял. А мне куда? Не понял. Мне надо было вот так сделать, типа. Ага, окей. Хорошо, пошли. Ага. И поехали. Практически как я и хотел в самом начале. Только все не так удачно. Ага. Блин. Так, знаете, на три секунды я опережаю сейчас игру, прикиньте. Такого не было еще никогда. Так, надо сначала опуститься. Ну да. Опуститься, опуститься, конечно. Так. Ай-ай-ай-ай, сейчас сдохну, так и знал. Так, ну, к следующему чекпоинту я уже опережать игру точно не буду. Так, и сейчас... Сука. то уровень стал слишком серьезный. Нет, давайте по мы умрем. А, ну таймер... Э, таймер возобновляется, когда я это... Сам... Так, и сейчас... Блин. Отлично, неплохо. А тоже неплохо. Только вот, блядь... Да я же жму сразу удар, ну чтобы ускориться типа, я имею в виду. Ай пизда! Все за застыл залип. Ай ай ай! А наконец-то. Так хорошо хорошо отлично. Ай неплохо. Отлично. Ай, тихо. Ладно. Фиг с ним. Ага. Ага. Ага. Хорошо идем. Хорошо. наконец Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. О! Давай! Дади не туда! Понятно. Так, я игру опережаю на 5 секунд. На 5 секунд. Да ладно. Да ладно. Так, а как? Лучшее время 56, типа, я же опережал игру. Ну ладно, это второй, так следующий второй уровень. Ага, ага. Окей, можно как-нибудь заново там, я не знаю, умереть? Что тебя проступил. Да, я что то не въехал. Как жить? Ладно, можно и так. Неплохо Ага, конечно Конечно, сейчас Ага Ага Блин, ну прикольная локация Все эти вентиляторы Почти А вот еще чуть-чуть не хватало, прикиньте И, опа Хорошо. А, пизда. А неплохо началось. А я думал, там, ну, не это, не среднее время уровня показывает, да все, понятно. А общее время по То есть то, что я там провел полчаса, это, конечно, копеек. Просто это маканцы. И. Опа! Нагибаемся. Ить! Вс, орел. Э, дай мне упасть! Э! А, я понял, из Ага. Блин, а почему так далеко-то? Что-то я вообще далеко начал. Ага. Понятно. Попробуем прыгнуть с самого края. Ага. Ага. Отлично, неплохо. А! И... Да чтоб тебе! Ешь... Да что? Да, блин. да. как мне туда попасть? Чего? Как мне туда попасть? Так, да, хорошо. Ладно, уже неплохо. Сейчас мне прям как? Да? Нет? Без всяких там как сейчас влечу. О. А мы это детская тема. Давай еще разок. Отлично, забрал. И умер, да? И умер. И тем самым потерял ее. Капец. И оп. Блядь, должен был взлететь, а в итоге не взлетел. Так. так, он взлетает лучше, когда просто прыгает. То есть в других случаях он взлетает кубом. Прилетел. То есть, видите, он сразу же плохо взлетает, если ручку еще бьешь. А когда просто подпрыгиваешь, прям вообще удачи Так, хорошо, пока неплохо. Времени, не, конечно, проебанное написано И, оп, сейчас отлично. Полетели. Да ладно, а почему я так плохо взлетел надо чем ниже тем выше окей но в принципе да так и попа Оп. понтеря отлично о уже концовочка красота достижение разблокировано 2014 что 2014? А почему? Ну ладно. Котти, худи! Что, сейчас было, не понял. Значит... Ага, три раза. Ну я теперь все знаю, как действовать. Угу, знаю, конечно. Блин, что да ж такое? Я, блин, слишком близко к этому. Ага, со Да ну Так, здесь я разобрался Какого? Да ладно, да как мне это дать? Может надо подождать, когда он немножко... Да не, нифига Может надо наоборот не ждать? Надо попробовать Ага да, блять. А, вниз нажать, а что я тут лютаю? Блять, а вот если бы я сейчас не прыгнул, конечно, было бы вообще кошерно. Вот. Вот а теперь кошерно. Так, значит, он мне не даст тем самому упасть. Да. Неплохо. Отлично. На 0,2 секунды ускоряемся. Ай. Ай. Ага. Ага, -а -а, нифига. Так, тихо, тихо. Хорошо пошла жара. М да. Блять, а как я с тобой должен был это самое? Не понял я еще. Ага. А, вот так. Я думал, а что это везде есть. И не мешают. Блядь, бля, блядь. -бля. Отлично. А то сейчас 4 попали, пришло. опасненько. Они так еще притягивают им, то есть вообще пофу как притягивают. Ай, только не разорвите мне. Эти пропиллеру тоже убивают. И сейчас. Значит, все, концовочка в а, на 7 секунд опоздал. Снепихно. Ничего страшного. Так, это третий или четвертый уровень был? Че-то забыл. Прототип бой. Нет, вот еще один уровень. А, вот, я открыл. За что я тебя открыл? За третьих? Ой, он такой маленький Ага, стекло ломается, хорошо От ударов Блин, он такой маленький он еще так классно выглядит Ай, фак Блин, ковоин Ага, пизда мне, да? Не, нормально, джекса Так Блин, да надо было чуть-чуть Припускаться каждый раз, Ай-яй-яй. Да что ж такое? Давай, вниз. А он, кстати, не ручкой вниз бьет, а ножкой, когда именно. Так, как я понял, мне надо его успеть взять, да? Нахуя его успею взять, конечно. Бля, не, ну в принципе, шанс есть. Но главное, нельзя сломать стекло внизу, тогда я точно возьму. А вот это уже посложнее, как Еще там так много? Блядь. Стоит ли оно того? Нет, не стоит. Пойдем дальше. Давай! Сука! Я понял. Можно не стараться. Можно просто бежать вверх. Я понял. Окей. Давай, давай, давай. И оп, оп, оп, оп, оп. Давай, давай, давай, давай. Бля. Ладно, окей, хрен сядут. Она того не стоит. Ай. Ай, да ладно, этот хрень за мной бежит. Не пизда, мне пизда. Ух, я жив, я жив, я жив. Я а беги! Сука, беги! Отлично. Так, мне наверх. Я же почти в конце себя сейчас еще сдох, было бы вообще не кошвер. Так. Так, мне надо сломать здесь, потом прыгнуть там. Ага, Ой, да ладно, а почему в эту сторону? Ладно, в принципе, это сильно не мешает. Хорошо. офига он сейчас неплохо ушел. Так, и теперь босс. <coughs> не знаю, будем... Блин, надо было обычного героя взять под босса. С этим не очень удобно, но очень маленький. Стекла. куча стекол, прицов. Че он там мучит? О ребенка привязал, чтобы не сбежал, что ли? Шприцы какие-то. В банку его, фигачил, чего, нифига. Замариновал. Ой, на мозги, похоже, какие-то с На лицо. Замариновал По-моему, тот не ожидал, что его вот так выбросит. Там в класс вышел стеклышко, шкафу. Явно поздно oh, Со светом играется <laughs> Какая-то отсылка От ветра Улетает стек. Окей okay. Запомнили вы видели, да? Ну тут 10%. Все эти видосики не просто так показывают. Вот смотрите, он такой маленький. Так, ага, хорошо. Пока что все просто. Ага. Блять, что, что я сейчас должен был сделать? Я понял, что стекла улетают. Что стекла улетают ответ. Блядь. А, и еще и все разные появляются постоянно. Что ж такое-то? Бля, он вроде маленький, а должен быть и блядь, более уворотки. А он летает, по-моему, меньше, чем. Ай, блядь, чем-то дело. Так, хорошо. А, окей, да это будет просто. Так. Главное просто вовремя это. Его лупить надо и все. Так, Стекла, собираются, бежим. Ай, да ж... Зараза. Блин, а ведь почти там с какого-то там с, с третьего раза, грубо говоря, догадался, что делать. Так, Стекла, собираются, бежим. Я уверен, что если он пока он. Да блин, а кстати, а почему я не... Наверное, из-за того, что он очень маленький, он не высоко прыгает. Сейчас пойду персонаж менять, если еще раз эту тему. Понятно. Ну-ка, выбрав уровню, пожалуйста. Дайте-ка мне обычного персонажа, как мы видели. Вот, он побольше. И и прыгает лучше. Только у него, по-моему, дамаг. Он что-то бьет поменьше. Как-то послабже, что-то. Или мне кажется. Или он не так быстро бьет. Потому что тут прям. Да, он бьет медленнее. Да ладно. Тут это реально играет роль. Так, ладно, на третий раз я его точно заколбавширую. Вот, видите, а вот это вообще на изи долетает. Что ему придет? Да ида, ладно. Не, немножко бомбит от этой игры, Ну, Оп-оп-оп-оп. же кусочки мяса. Супер нет я так думаю. Ну ладно. Все, сейчас они его отлупят. У них так бойдку вот не сейчас убьют. О, Степкушка, заточечка. Еле-еле. уже это сил не хватает у него. Ну, фига, он еле-еле поднял, тут резко смог обернуться, резко обернуть стекло, не с увязочками. Это точно мозги, и он точно без сил остался. меня на самом деле мог поднакопить бы силы. Ой, это они всех захоронили, ешки. Он все руку сделал, ну палку, ладно. Вот они все травмированные, побитые, столько типа умерших блин какая жесть зачем нам это показывают оленя тащит это оборудование зачем они его тащат не может он управлять походу тут да, лежит все возможно кто знает мне уже его жалко есть такой побитый а черный чертный экран а все Ой, всего 9 раз умер на боях. Блин, зато 15 в самом первом уровне. Красота вообще. Че, как обычно, сначала смотрим. Только не ведь охренеть. Да ну он уничтожил целый город, блядь. The Future Wars begin. The Future Wars Begins А, все, давайте, тоже, наверное, давай, сейчас будет какой-нибудь видосичек, мы пока вот за этого поиграем А, нет, видосиков никаких не будет? О, ускорение И замедление Я понял, хорошо Так, окей Опа Опа Ну, пока все просто Так, Сука, я так надеялся, что она остановится Блин, ну да, понятно Ай, блядь, надо было просто лететь, типа, зачем я прыгнул? Блин, а ну, что-то как-то 17 минут быстро Я думал, как-то это самое Подольше будет Тут что-то как-то это. блядь, ну да, я все ускорение проебал. Как только я вышел на обычный кирпич, я все ускорение проебал. И здесь тоже, а что я такой, так вовремя все жму? А, надо было просто прыгнуть, блядь, и все. Что? Ага, окей. Бля, вроде кажется все таким, бля, простым. И опа, и опа. Вниз, ага, ага. И полетели, ой, не в ту сторону, сука. Давай еще разок. И опа, опа. Вот сейчас неплохо было, неплохо, я и подускорился. Давай, ты добежишь. Отлично. И опа. Опа. Пошла жара. Отлично, изи. Ну ладно, дальше мы уже все-таки, наверное, походить не будем. Посмотрим. Блин, а что? 19 минут всего. А поехали дальше. О, там солнце такое злое. Вы посмотрите просто на это солнышко. Опа, здесь ключи теперь нужно собирать. Вот это мне уже не очень нравится. Все какие-то ключики, какие эти головоломки постоянные. Сейчас начнем. Я еще и должен был в самое начало вернуться, чтобы открыть именно через замок. Да ну нам, эм, ты не ту сторону бежишь, парень. Вот так уже ладно. А то сейчас без ускорения бы я, конечно, бы дал бы сейчас жару. Вниз, пожалуйста. Так, весить самые. Только злобы вот эти. Блять, я же нажал прыжок три раза, два раза точно. Э, у меня геймпад оказывается. Сейчас сел, походу, прикиньте, походу, судьба. И оп-оп-оп-оп, и... Опа. Блядь, только не говорите, что... Супа. Какого Отлично, я. Вот сейчас точно заявочка на прохождение этого места. И опа Так, хорошо Опа, прыжочек пошел Так, сейчас я их опущу Мне пизда, да? Оп-оп-оп Полетели Я надеялся, что его посильнее выкинет как Так, хорошо-хорошо-хорошо Идем Бля, стопэ Опа Бля, покиньте, если бы я промазал Падай, беги, беги. Да ладно, я просто должен прыгать по кругу все это время. А если я ее догоню когда-нибудь, или она меня догонит? О, все, беги. Неплохой, неплохой моментик, конечно, для такого конца. Давайте еще не пройдем, успеем, я думаю. Что, нифига его там колбасит? Этим трубам канализационным. Блин, а если там это самое? Ну то о чем я думаю. Э, зачем мне назад. В... А! Назад возвращать. А я фонари не допрыгнул. Ой, блин, началось, да? Ну, боя. То есть, в принципе, мне возвращать, потому что я бы не долетел. Ну да, логично, в О, нормально пошло. Так, что у нас тут? давай давай давай давай давай бля я надеялся успеть какого хрена ты меня вернул в трубу так ладно что мне надо блин ладно так а просто я должен был там активировать и все типа окей и оп, опа отлично Неплохо идем. Блять, так хотел подускориться ускориться просто. Ууу, я что-то сейчас секретно открыл, или как, или как, или что. Скажите, что да? Скажите, что я просто ускорил прохождение уровня. Не понял, а что мне надо? -то? Надо обратно, типа. Блять, так не в эту сторону, да, походу надо было. Что-то до меня не доперло. А, точно, все, я понял, в чем фишка. Блять, не в ту сторону. Все, все, до меня доперло. Блять. Да это какого? Вот, хорошо, идем, хорошо, хорошо, ага, ага. Ну то есть вот так надо было. Плюс 17 секунд, что? Минута три. А... Точно побил рекорд. А что там? какое достижение, еще чем нибудь там Не знаю, ну-ка дайте-ка. Так, а сколько времени то прошло? Блин, я что? А я еще одну локацию успею. Смотрите, то есть тут прям полностью кровь стекает. Это, наверное, за то, что прям побил рекорд. А, ну не взял сосок. Ну и ладно, фиг с ним. Блин, там точно где-то вот моментик такой нашел. Опа. А вот это сейчас было необычно эти типа блоки а все я понял то и здесь скорее всего на уровне уже создано для того чтобы я закрывал колючки блин это на уровне точно нашел что-то такое да так полетели и опа а ну здесь не было колючки. Ага. ага. Ага. Ага. заебись просто вперся в нее это, наверное, чтобы это самое. Чтобы вот так вот я не делал, потому что, видите, кулачок отпускает через время. Полетели. Отлично. Не знаю, почему мне сюда вот это полетели. Опа. Опа. Блять, я знаю, что я накосячил, похоже. Ну ладно. Или нет, или не накосячил. Вниз, пожалуйста. Отлично. А, я все-таки думаю, я должен был сдвинуть, а она там не сдвигается никак. А какая -то. Так, труба. Куда ты меня ведешь? Ага. Ага, я должен был вниз упасть. Окей, окей. Блин, я отстаю. Ну, ладно, ничего страшного. Ага. А не должен ли я был его выпить дальше? Блин, я думал, он меня засосет обратно. А там почему-то засасывало. Ай, не успел вниз нажать, саразан. Ммм, а ведь практически, практически. И опа, и опа. Надо было подпрыгнуть. Там, по-моему, дальше можно было его вынести, или нет? а ты как я сейчас так и сделал? Это точно ускорит мой процесс. Ну-ка вниз нажмем сразу. Блять, нет, это слишком рано было. Так, мы чуть-чуть отлетим и вниз. Зачем я его потом отпускаю? А, отпускаю, потому что ручки потом, это самое. Вот так надо сделать. Ага. А, отлично. А теперь вообще топ. Блять, я просто проебал стыжку, типа. И сделал еще один круг. Еген, просто еген. А, да, надо было вниз. Окей. Эй. Так, окей. Да, бля. Да, блин, Я на 10 секунд отстаю, прикиньте. Так, ага, хорошо. Обратно. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Блин, почему-то не ударил по нему. И, опа. Хорошо. Хорошо. Вниз, пожалуйста. Пошла, жара. Над бомбиком, это опять же таки. Такой, мы успеем еще один уровень и такой просто застрял так идем идем идем блять просто опять вниз нажать да что ж я туплю все крыша моя съехала больше нельзя как-то надо прекращать и оп и вниз и оп оп полетели полетели вот придало мне нормальное ускорение 15 картей. А на этом все. А босс в следующей серии. А все будет босс и следующая уже игра. А вы подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Все, спасибо. Всем спасибо. Всем пока.